Всем привет вы на канале заработать в интернете и сегодня мы поговорим о такой компании как аврора она работает уже 7 месяцев и неплохо себя показывает отличные результаты и давайте мы сегодня поговорим о проекте что же с курсом когда же будет скам или скам уже наступил потому что я читаю по чатам кипиш паника ну и все такое в этом видео я выскажу свое личное мнение, вы можете с ним не согласиться. Если вы будете сюда заходить, вы должны сами осознавать все риски и понимать инвестиции в интернете. Если вы закинете деньги, вы можете здесь зарабатывать еще год-два, три, пять, десять. Либо же вы можете заработать, там, зарабатывать здесь месяц-два, неделю, один день и наступит скам. Вы это должны все понимать, осознавать и сами осознанно инвестировать. И если вы теряете деньги, никакой блогер, никакой человек, который вас пригласил, он в этом виноват не будет. Ну, давайте сейчас поговорим о том, скам же Аврора, либо же не скам. Какой курс АВР, ну и так далее. Ну, перед началом данного видео, давайте я вам расскажу, кто захочет сюда зайти, как здесь зарегистрироваться, вот здесь... У меня на сайте написано «Аврора заработок онлайн на пассиве». Важно при регистрации указывать ту самую почту, которую вы будете прописывать в Marketplace и в приложении. Здесь вот вы можете перейти на веб-версию, основной сайт, Marketplace, скачать приложение на Android, на iPhone и вот мой пригласительный код. Вот вся инструкция, как здесь пройти регистрацию у меня на сайте будет. Также здесь вот на сайте можно выбрать NFT-генераторы, это картинки в виде, виде генератора. Можно их выбрать и приобрести. Также из последних новостей вы можете приобрести NFT-генератор в кредит. Вот. вот так вот будет выглядеть в самом приложении. Вы открываете приложение, открываете генератор и можно вот приобрести 1600 в кредит и дороже генераторы, нажимаете вот оплатить взнос, оплачиваете 200 АВР и приобретаете генератор в кредит и он вам будет приносить прибыль. Какую прибыль, чтобы ознакомиться с этим генератором в кредит переходим вот на YouTube канал Аврора Metaverse и здесь вот редкая NFT в рассрочку, здесь все ответы на вопросы также, у кого есть уже купленные генераторы, вам нужно заходить раз 48 часов и заправлять их. Это несложно, я каждый день сюда захожу, нажимаю на плюсики, заправляю. И даже не заморачиваюсь, они мне вот приносят доход. На данный момент вот у меня на балансе 94 АВРа, этот генератор у меня вот 550, и приносит 127 АВР. 10 приносят мне в месяц 30 АВР. Мне этого хватает. Также я по возможности прокачиваю их. Ну честно сказать, я здесь скамы не вижу. Я Вот сейчас вам в дальнейшем в этом видео все расскажу. Это что касается регистрации и самих генераторов. Теперь давайте поговорим о курсе и о том что Скам «Аврора», либо же она будет еще работать долго. Но вот смотрите, лично мое мнение. Вот на канале выходят здесь вот амостейсии, также вот СЕО-представитель, как мы в народе называем, это говорящая голова, вот Александр Трубников, вот здесь ведет у него интервью здесь с турецким SEO «Аврора». Также вот он представляет «Аврору» на северном Кипре. И в то же время seo э, представитель Александр Трубников хочет, э, точнее запустят э, новый проект. Он будет называться Go Green. Здесь вот э, кому интересно, можете посмотреть видеообзор. И вот э, сами вот подумайте, если Аврора, к примеру, сейчас соскамется, ну кто пойдет вот вот этот проект Go Green? Ну кто пойдет? Большинство людей обидятся, вообще сюда никто не пойдет. Вот это первая такая мотивация есть, что ну, Аврора вот, ну, нету никакого скама. По поводу курса монеты АВР, я там слышал, писали, все, курс просел, все, сейчас будет скам, монета опустится, все, э, курс будет там чуть ли не 0 э, долларов за монетку. Ну вот смотрите, если мы возьмем за 7 месяцев курс, то он идет вот, ну стабильно, в принципе, идет. Как, как, как, как и должно. Вот Я заходил примерно вот по такому курсу. Вы можете перейти на Панк и посмотреть. Вот, примерно 300 долларов я вкладывал, когда покупал вот первый свой генератор. Вот он. Вот видеообзор, можете посмотреть. Старый видеообзор. Примерно 300 долларов мне обошелся вот этот вот генератор. Дальше идем. Вот Декс Гуру. Здесь у нас вот э, ликвидность монеты. 151 тысяча долларов. Вот у меня есть тут скриншот. Он сделан, получается, 29 марта. Было у нас здесь ликвидность 148 тысяч. Здесь вот 151 немного выросло. Также вот можно посмотреть за 30 дней график. Здесь также все стабильно идет. Вообще не вижу никаких изменений и предпосылок скану. ну я вам еще раз повторюсь что если Аврора к примеру сосканится то вот в новый грандиозный проект но ну, мало вероятности что кто то сюда пойдет еще досмотрите видео до конца будут еще интересные новости которые нас будут ожидать в августе по данному проекту по данной компании вот видите курс стабильный он даже я бы сказал бы растет а если мы посмотрим за все время график то за все время сейчас мы увидим вот такую вот полосу движения, Аврора идет только вверх но ну, никак не вниз, вот видим, Аврора идет только вверх и развивается если мы посмотрим вот по высокому у нас уже здесь вот 802 адреса это 802 холдера 41889 транзакций Общее предложение вот столько это AVR. Ну и здесь вот э, происходят э, разные транзакции. Люди выводят, э, заводят деньги. Ну и так далее. Что касается новостей, давайте пробежимся за полгода. Что сделала компания Аврора. Она запустила мобильное приложение, запустили Marketplace для NFT, запустили аккаунт на GitHub разработали телеграм бота, наполнили youtube канал, провели выплаты airdrop запустили обучающий портал aurora education залистили токен AVR на PancakeSwap стало удобно следить за курсом вот DexGuruPuCoin начали активно работать с блогерами кстати с блогерами если вы Перейдете на YouTube канал, там просто уже столько видеороликов. Испания, Турция, Индия, э, русскоязычные блогеры, ну и так далее. Арабские блогеры, ну там очень много, короче, уже всяких э, блогеров снимают за Аврору. Перевели мобильное приложение и сайт в IP на английский, итальянский, испанский и турецкий языки. Вели систему рангов для активных партнеров, кстати, для активных партнеров – скоро будет розыгрыш айфона у кого есть серебро, у кого есть бронза разыгрываются айфоны также каждую неделю разыгрываются разные розыгрыши можно выиграть 10 AVR, либо же 55 генератор если вы подпишетесь на телеграм-канал на телеграм-чат Аврора то вы там увидите, каждую неделю вы можете придумать какой-то вопрос и за вопрос вы можете выиграть 10 AVR. а 10 AVR это на данный момент ну, чуть более 6 долларов. Это очень хорошо. Вот просто вы пришли на созвон. Задали вопрос, который никто не задает. И вы выиграли уже 10 АВР. Добавлены два дефляционных инструмента. Прошли верификацию, приняли участие на блокчейн лайф Дубая запустили функционал DAO на Marketplace, добавили виджет продолжаем закупку майнинг оборудования и ведем работу в сфере майнинг отопления также где-то там в Казахстане они делают майнинг отопления работают с этим у кого генераторы прокачаны до 15 уровня они в скором будущем будут получать еще и биткоины на счет компания Aurora заблокировали 130 тысяч долларов и к этим деньгам она отношения не имеет вот есть вот такая вот статья может любой желающий перейти во вражу анонсы изучить вот и посмотреть также можно стать поставщиком ликвидности AVR и зарабатывать около 17 процентов годовых вы когда вот ставите ликвидность здесь нажимаете ставите ликвидность там от Транзакции, которые происходят вот здесь Либо же покупка, продажа Вы получаете там процент Со всем этим можете вот ознакомиться Перейти в Аврори анонсы и ознакомиться У нас уже вот 12 тысяч пользователей В Авроре И компания растет и процветает Каждые 2-3 недели добавляются сюда вот по 1000 пользователей также вот это я уже сказал, можно приобрести NFT-генератор в рассрочку, начиная от 1600 заканчивая заканчивая вот до 55000 включительно. Об этом всем рекомендую перейти на YouTube-канал и посмотреть вот это вот видео. Здесь сел представитель Александр Трубников. Он отвечает на все ваши популярные вопросы. Также по NFT в рассрочку вы можете дождаться АМА-сессию, которая проходит в основном чате Аврора каждую неделю. И так само там позадавать всякие вопросы. Проекту исполнилось 7 месяцев. И последняя новость, о которой мало кто знает, это то, что Андреас Тисен. Это ведущий европейский тренер по мотивации и эксперт по манерам поведения с опытом более 20 лет, бизнес-тренер, космополит, профессиональный спортсмен, ну и так далее. В общем, этот человек будет представлять компанию «Аврора» в августе месяце, еще не знаю в какой стране. Ну, чтобы вы понимали, чтобы попасть на вот эту вот конференцию, нужно будет заплатить там около 100 долларов, а может и выше. С одного человека, чтобы просто зайти и послушать, что он будет говорить. Но ну, этот человек будет представлять компанию «Аврора» в августе месяца. Так что, друзья, я здесь ну, реально не вижу никакого скама. То, что курс сейчас просел, это нормально. Он может еще просесть, может вырасти. Вот такие, друзья, новости. Пишите свои комментарии, что вы думаете по данной компании, сколько она будет работать, вам здесь все нравится. В общем, пишите, я буду читать и отвечать, общаться с вами в комментариях. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.